зуба Да, поиграл в зубы Немножко на то сразу Я вижу Джейда Эй Поиграй зубы Ссылочка в описании Скачай зубы, поиграй вместе с нами Да Поигра Поиграл Что? Пятьсот кубков Снова проиграл Тысячи кубков снова не махут как вы это делаете? 2к на одном персе, даже 3к, я в шоке просто дизлайк. Ноу. No. А тут, как не тут, приходит Джейд, как же его победить, кидай бомбу, кидай копье, беру лук, ну не успевай, как Джейд со всей скорости берет эту бочку, победил, как же так, напиши в чате, понравилась а музыка, прям сейчас напиши в чат.